кто через кушать макс риск вы на канале а0 прикольно канал а0 так подождите Блин, я думал что то было 4 мини режима оказывается тут 3 мини режима. мне что показывается в общем суть ролика <coughs> значит это что можно показать то да, вообще не знаю суть ролика проста собираем стычки открываем хэсты 36 серия мне все равно какая напиши в комментариях если ты сидишь какая серия ну конечно кто будет следить? никто не ну некоторые конечно могут вообще напишите сердечко там поставлю о ну сындучок подпишись на канал поставь свой лайк смотри следующие ролики после этого ролика также заходи на мой youtube канал ты мой первый тип канал ссылочка стоит в описании называется макс риск там макс риск там очень много роликов совету по также макс игры там тоже есть ролики это на всякий случай, если там за канал за нарушение принципа сообщества. Авторские права это за нарушение авторских прав. Там есть некоторые. Но в ролике это вот фильмы. Сериалы, мультфильмы, да, мультфильмы. Вообще нарушил их, вот поэтому могут кинуть страйк. Но я думаю, что они кинут, во-первых. во вторых принципы сообщества это то, что слишком там ком много ставим и могут кинуть страх. Но пока что не кидается этот страйк. Другие люди тоже используют. Так что можно. Если кину то подписывайтесь на мой третий YouTube-канал. Обязательно. Ссылочка всегда в описании. Да, вторая, на мой второй. Это третий. Сейчас вы нагадали на моем третьем канале. Он был создан. Конечно, он называется был бы третьим. Вторым. Да. Вторым. Или первым. Даже первым. Попал. Э, куда ты? Попал. попал так тихо-тихо хочу лок взять и будьте больно так я знаю что могут кусты мне карауль кстати мы на этом канале макс риска риск старт снимаем ролики о э, о Брау, не, не не о майнкрафте зубам майнкрафт зубам вот так вот ссылочка на сериал в описании он там явно я его поджидаю давай выходи вот тут мы дом построили тут мы озеро построили, но ну, я знаю, что домик должен быть таким вот, да, похож? нужно только его изучить, как я знаю, давайте изучим домик угу. для того, чтобы построить майнкрафт, но, чтобы я его строю, нужно лайки набирать, друзья, не просто так сидеть и смотреть, а лайки набирать нам да. Для вас брюкс убьет. В нужно бочки там часто ставить, как я понял. Ну я поставлю там некоторые квадратные. Круг сделал. Можно прятки, кстати, сыграть. Почему было бы прикольно, прятки сыграть? Так, плюс 7 кубков тоже очень хорошо, мы будем качать пингвина и разговаривать на эту тему. Майнкрафт по игре зубам. Стоем или же нет? Я уже парочку одну серию создал и жду вашу вашу реакцию. Если она очень вам понравится, то я бегу вторую, там, третью делать. Строй сначала, а потом уже можно... Э, ну, вы знаете, что очень-очень-очень много строить нужно. Кстати, это что дерево такое? Дерево? Да ладно, это дуб такой. Вы хотя бы раз в жизни видели, что зуби тут дуб существует. Я в шоке, это дуб. Это дуб. Кто не замечал, то лайк быстро поставьте. ПЖ, чтобы я знал, сколько нас заметила. Также напишите комментарий, если это был первый раз, это видите. Так, Бам-бам-бам. не попали, понятно. <плёк> <плёк> это кто такой? <плёк> я <тебя> боюсь. <плёк> он видит меня, он видит меня. Он очень опасно. Нет, не, не нет. Пока! <смех> Я вообще не знаю, что с ним... А, тут еще один жираф. Вы че прикалываетесь? Сам сражайся! Сами, ну отнят. Вы че, пранкуете меня? Че за пранки? Тихо! В общем, нам нужно изучить карты. Сейчас будет за мной храняться <смех> один чувак, еще один. Лучше сразу убежать. Так, это жестко, друзья. Это очень жестко. Поддержите этому ролику лайк. Так, значит. Кустики нужно придумать. Блин, ну мне тяжело куточки, кустики, кустики ставить. Камень вот я могу ставить. Значит, тут есть еще лепестки. Ладненько. Ха-ха. И сразу мули. А, убегу, убегу, убегу. Я боюсь всех. Потому что я боюсь всех. Я не знаю, что это такое реально это нереально это очень нереально. вообще нереально в общем карта огроменная чтоб такую мне создать в Майнкрафте знаешь сколько потребуется 10 лет моей жизни чё прикалывайтесь. в общем нужна ваша активность это если я буду медленно я понимаю, точно если мне помогут и будьте очень очень очень активны то минимум за месяц мы построим эту карту эту карту и будем трансляции видеоролики записывать но как вы знаете, 2% популярности не выразит этот ролик. Очень нужны лайки. По просмотру это не важно, лайки нужны. Угу. Так что следим за лайками. Или в честь там 10 тысяч подписчиков мы сделаем еще больше роликов. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Конечно, лучше бы сразу миллион. И уже будет уже все знать, лайки ставить или же нет. Ссылочки на каналы на мои каналы в описании на это на всякий случай а то снова потеряемся и будет сложно находить конечно мы найдем всех но сложно будем находить вас лучше сразу подписаться и нас ждать когда мы что-то нибудь и сделаем так даже не бивай ай нет, так нечестно. Да, э, так мастерский. Нет, не поймаешь. Там еще один лук. Лари. Легкую добычу ищет. Ладно, мы тоже так будем, значит, уходим. Ступай. Пойдем, от тяжеловато играть стала Пиши со мне в комментариях. Реально тяжело стало играть в игру зуба. Или мне так кажется? Пиши свое мнение в комментариях. Всем удачи, всем пока. сам был был Неповторный Макс Риск, а 0 Такое было бы прикольно. так Всем удачи, всем пока. На всякий случай. вас лучше сразу подписаться и нас ждать когда мы что-то нибудь сделаем Нам тоже.